Представляет из себя баллон, в котором хранится заряд, огнетушащий порошок массой в 2 кг и углекислотный газ или азот, закачанный до давления в 16 атмосфер. Сверху баллона находится головка, на которой расположено сопло, рычаг пускового механизма, чека с пломбой и манометр, который служит индикатором контроля давления в баллоне.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 высота 35 сантиметров масса заряженного огнетушителя 3 кг. 200 грамм продолжительность подачи заряда 6 секунд расчет по площади до 8 м квадратных срок эксплуатации огнетушителя 10 лет огнетушители ежегодно должны проходить технический осмотр и через каждые 2 года перезаряжаться